Привет, ты на канале Чайёк ТВ. В этом видеоролике я расскажу, что же будет в грядущем обновлении в Among Us. С тебя главное смотри до конца, так как видеоролик будет интересный и вся информация официальная. Также я хочу рассказать, почему же обновления выходят так редко и почему они же такие маленькие. Здесь тоже ответ прост, просто в игре очень плохой ключ. И с этим ключом мучаются, и поэтому его очень сложно переписать, чтобы что-то изменить. А новую игру они почему-то отказываются делать, хотя огромный хайп над этой игрой. Ну ладно, в общем, я основное тебе рассказал, теперь я перехожу к обновлению. Ну а самое первое и интересное, о чем бы хотелось поговорить, это изменения, когда ты соединяешь провода в задании. И вот такое задание, я тебе сейчас показал скрин, это без обновления. А вот скрин с обновлением. То есть разработчики сделали поддержку дальтоников. Задача провода стала более доступной для дальтоников. Теперь каждый провод имеет форму, соответствующую его цвету, чтобы игроки с дальтонизмом могли легче выполнять эту задачу. Также добавили очень хорошую функцию, которая тебе сможет... Помочь, когда ты играешь до импостера. Это анонимные голоса. Теперь вы можете сделать голосование анонимным, чтобы скрыть голоса всех. Таким образом, никто не будет знать, за кого вы голосовали во время общения. И я думаю, то, что для всех игроков эта функция будет очень полезной. Особенно, когда ты играешь за импостера, а тем более, когда импостера 2. Ну а ты, в свою очередь, пожалуйста, напиши в комментарии, насколько лично для тебя эта функция будет полезной. И бывало ли такое в ходе игры, когда ты сам хотел эту функцию. Ну а я погнал к следующему пункту, который будет обновлен. Ну а следующее, что будет обновлено, это будет как-то непонятно. В общем, я не понял, что будет обновлено, но слушай внимательно, и если ты поймешь, о чем я говорю, то тогда, пожалуйста, напиши в комментарии. В общем, обновление панели задач. Теперь вы сможете изменить отображение задач прямо во время игры. Всегда является настройка по умолчанию. но ну, а теперь вы можете выбрать «Встречи и никогда», чтобы панель задач отображалась только во время собраний или вообще не отображалась. Ну а если у тебя возник вопрос, что же тут непонятного? Ну написали же, что можно будет закрывать панель задач. Тут тоже ответ прост, ведь и сейчас ее тоже можно скрыть. Также непонятен пункт то, что при встрече. То есть ее можно будет открывать, когда ты встретился с заданием или с игроком. Хотя мне кажется, то, что ты подходишь к заданию и вылезает строка задачами. И это, наверное, будет неудобно... Но когда выйдет обновление, тогда и посмотрим. Ну а на этом у меня все. Ты был на канале Чайок ТВ. Я рассказал все кратко, вложился в 3 минуты и рассказал 3 пункта, что же будет обновлено. И все это официально. В общем, мы с тебя лайк. Пока!